Чека, великий демон залям. лям. Ну тут поза орла, как бы она должна была. Бо, даже без поза. 10 предметов на 30... на 33 тысячи. Это хорошо, суточка. Это прям хорошо, у меня все клава развалилась. Всем привет дорогие друзья, не буду затягивать это вступление, просто хочу вас поблагодарить, вы сделали сук, вначале материться нельзя, вы сделали колоссальную работу, мы на предыдущем ролике за сутки набрали больше чем 2к лайков, вам за это просто огромный респектос, реально лучший, я прям очень обрадовался, не буду в этом ролике затягивать и отсчитывать как обычно 5 секунд, просто надеюсь на твою совесть, что зайдешь поставишь лайк, деп небольшой, 20, ну это деньги, и тем не менее, это все для контента, можем и проиграть. Орать, собственно говоря, поэтому еще раз спасибо за просто колоссально проделал... проделанную работу, вы крутые, прям вам лайк, вам реально лайк, больше двухка лайков за сутки, вы можете, могете, давайте тут этот рекорд переселим, короче, не затягиваем, погнали! Перед роликом, как обычно, как, в принципе, на всех сайтах, делаю на Изике, на Форсеи, на Топскине, да и, в принципе, везде, где есть и промики, ребят, есть промик огрр на 35% к пополнению. Как обычно скажу вам, не реклама, не призываю депать, но если кто открывает, буду очень благодарен, что воспользуюсь, потому что хоть немного, но я с этого получаю. Скоро, кстати, бустанем промик до 40%, но будет у вас промик на 40%. В общем, огрр, спасибо, что пополняете, вот у вас 35% есть именно благодаря моему промику, пацаны, да лёба люб -лю, спасибо за поддержку сегодня будет нестандартное видео контракты а то что все забыли реально давно посмотрим как выдает верните мой 2007 -й. сегодня будем мы делать контракты из интересных новостей. Ребята с топ-скина добавили кастомные кейсы. Э, ничего в этом нет нового, нужно было сделать давно. Дизайн вам сейчас тоже покажу. Он, в принципе, тут прикольный. Ну, коробки они сделали необычные. Типа а-ля на асик, похоже. Кто шарит, тот поймет, почему в аптеках не бывает пипеток. Делаем рэпчики, я слов не знаю. Ну вот, коробки они кастомные сделали, э, стикеров немного, по скинам, в принципе, ну, дефолт вот вой можно поставить. Топовый кейс. Мы назовем его изи нож. Хотя тут не будет нажимать. Это будет пранк, пранк якорям. Быстренько накидал самых дорогих скинов Драгон лор за полмиллиона которые я так и не могу вывести а, Сделаем ему сто... Ой-ой-ой-ой-ой а он стоимость-то прям какая-то вообще космическая Давай-ка мы отсюда уберем ножи Все-таки изи нож без ножей будет А че так дорого? Не, не пойдет по стоимости О, другое дело Оп, оп, о Найс, 720 рублей создали Два раза откроем Прикинь, сейчас что-то выпадет Кстати, интересно плашка вот эту было снизу посмотреть Как они ее оформили Блин, мне нужен свет, я в темной какой-то комнате сижу Джекпот апнул хостел Так, открыто за все удалить только что прикольно Плашку сделали в принципе необычно Но в остальном дефолт открыть как билет Раз, два, три, четыре Че это, история о драконе? Пустынная гидра, чек, и пустынная гидра выпадает. Ну, тут как бы понятно. ланненько у нас сегодня контракт, и нужно что-то выбивать. Дальше из интересных новостей, ребята, на топ-кейс подняли прайс. Мы сразу два кейса открываем. Он стоил э, в районе 6, сейчас он стоит 7. 2000 остается, блин, не знаю, с 20 тысяч давно, честно говоря, не помню, что... Джекфот! Опнул денег! Я! 17 тысяч! Хорошо! Вот это нормально! 40 Х2 есть. Так, я хочу, собственно говоря, сегодня поделать грязь. Грязь. Жестко прям сделать. Из чего? Ну, блин, случайный нож дорого, дорого, дорого, дорого, дорого. Предлагаю, знаешь, что сделать. Я хочу прям дорогой контракт. Кстати, скоро будет путь самурай кейс. 799 алмазов на секунду. У нас 731. Ну, скоро откроем. Блин, хотелось бы, конечно, 10, но это надо очень много алмазов. Два раза на одни Корабль, собственно говоря. Пять кейсов. Давно не было. Напишите в чего? Конечно же. Поза орла. Делаем в позе орла. Пять кейсов. Плюс все-таки сорокет. Так. Я, кстати, подстриженный. Вроде бы как на орг сильно не похож. Почему не хватает освещения? Сейчас исправим. Вот. Другое дело Короче, поза орла 5 топ кейсов дорогущих а Вепку у меня чуть-чуть, может, вниз надо вот так вот сделать О, о, о, о давай, чтобы было видно Ух ты, какие у меня О, курочка, поехали Поза орла, принеси счастье, принеси радость Она помогает, даже вот, вот так вот можно сделать Давай, давно не было этой истории Чекай, чекай, проверяй, бля Чекай, великий демон залям. Ну, тут поза орла, как бы она должна была не, это, бля, это хуйня какая-то Поза орла, принеси счастье, чекай, блядь. Дубль номер два Бля, пожалуйста, ну так можно проебаться Это ролик, блядь, 6-минутный, это будет пиздец А чё, позарла ни нихуя не работает? А, не, сработала, бля, ну это мало Поза орла, принеси счастье Бля, ну я давно не было, она заряжена максимально а там хуй знает зачем Включил свет над кроватью, давай, позарла, принеси счастье Бля а чё-то она приносит беды и горе и страдания, что за хуйня? Нет, так мы, блядь, не работаем, хуйня какая-то Я вот вроде эту хуету заряжал, заряжал, заряжал, сколько не использовал И то как-то, бля, нет, не то дело, не выдает по какой-то причине Не знаю, что и поделать, ну слушай, не знаю Почему-то не работает, я же придумал ее, она же у меня и не работает, бля Ну что то тильт ну, ну не, нытья не будет, не дождетесь Бля, честно говоря, я думал, получится на фарме что-то нормальное И, типа, есть у меня где-то в голове далеко мысль сделать контракты из 10 ножей Кого давно не делали, и вот хотелось бы У меня нога зачесалась, блин, не вовремя Мы открываем кейс подписчиков 2.0 А что, все, блядь, неоновая революция, а черный лотос? Слушай, ну, 5 тысяч В, со в сос какой-то идет А ему кому-нибудь бабок подарим? А, это мой кейс, бля Собрался дарить бабок сам себе уже по привычке изи нож. Бля, ну это мой кейс Не, ну тут пацаны просто очень дорогие кейсы создают Типа кейсы за 10к, да ну вас нахуй Дорогая хуйня, изи най, хуй с ним Два кейса, давай кому-нибудь бабок подарим, блядь Вот пацан сейчас радоваться будет Чисто, блядь, скинул денег, нахуй Ну, ну ебать, ну давай Бля, ну не, спасибо, тут как бы Бартер, я тебе денег, ты мне нож Ништяк, кейс хороший, бля, от лайка Одобряю однозначно, сука, выпал Шикарный дроп Мне нужен еще пища, Хочу все-таки сегодня прям какой-то пиздатый Контракт замутить. Кейс ковбоя. Десяточка полетела Бля, ну мне нуж, нужен реально какой-то дроп Хочется, хочется сегодня годный контракт Честно, настроение немного подупало Потому что, ну, я думал, с двадцатки как-то Бля, ну это не то, типа... Вообще похуй, мне ножи выпали Не, ну это не та история, которую хочется видеть Давай случайная тайная Ну типа 18 тысяч Нифига тайная поднялась, блин 10 тайных кейсов Просто на секундочку 18 тысяч рублей Ой, а тут неплохо, а тут прям хорошо А тут прям хорошо А тут прям вкусно, две э, Распространения, ну слушай 14 тысяч рублей, херня какая-то Бля, ну, ну нет Оно так не пойдет Бо, даже без Слушай, ну уже интереснее пошло. Не, я сейчас обещал сегодня вкусный контракт. Сейчас будет. Неон-нуар. Я сейчас наформлю реально чего-то дорогого. И будет вкусный контракт Давно не было, сам хочу сделать Но вот ничего не дропается Вот облом, бля, ладно Карточки, контракты Это, собственно, наши. Блин, нет сортировки по цене Это, конечно, обломочек Короче, поехали Постараюсь сделать самый дорогой Из того, что можно сделать сейчас 1400, это мало, это мало 95, ох ты, 5000 Так, залетает, 3000 Нормально залетает, 3000 Кстати, кто не понимает, что происходит, ребят Короче, это коин Собственно, один такой коин равняется 10 рублям Поэтому это не 3000 310, от 315 рублей. Ну, чтобы вы понимали, очень много вопросов в комменты, Ну что, поехали, вот тут поза нужна. 10 предметов на 30... На 33 тысячи. Давай нарисуемся в позерлан. Ну вот прям я не художник, ребят. Вообще далеко не художник. Я просто сейчас стараюсь срисовывать. Плюс-минус, вот вы видите, да, как все это происходит. Я просто сейчас хочу вот чекай срисовать. Бля, ну это вот типа если я вот так сделаю, у меня плечи выходят откуда-то отсюда. О, ништяк. Выходят отсюда. Вот. Так, дальше что у меня идет рука вниз? Фигая рама, бля, я не знал, что это здоровый. Вниз. Так, здесь где-то нога у меня, типа, коленка идет, или что-то типа такого. И рука заходит у меня, собственно, сюда. Ага, вот тут рука проходит. Так, дальше футболочка. А, вот тут микрофон. Микрофон обязательно сделал. Ну, я просто рисую позор лапца. Чтобы вы понимали. Так, и вот тут где-то идет еще нога. А, тут вот у меня находится, понятно. Каждый, каждый мужчина знает эту историю. Честно говоря, как. Это Бен елда. Хорошая так. Получилось. Не, ну тут типа микрофон. То есть, ну, это микрофон, что вы понимали. Так, руку нарисовал, она идет дальше куда-то вот сюда. А потом эта вся история идет вот так. Так, тут у меня рука вот так выходит, тут футболочка, вся история. Ну тут тоже нога, короче. О, это, это голова моя. Ну, вроде бы как все. Но опять же, тут где-то рукава. Вот тут рука. Слушай, ну все. В целом, в целом, ну слушай, если я сейчас подрисую вот так, ну это вообще история. Прям нормально. Короче, поехали. Это какой-то получился Слушай, ну... Так Это хорошо, суточка <смех> Это прям хорошо У меня все клава развалилась я Сейчас я вам покажу эту историю Это Просто, я не знаю, здесь ничего не заполю Запрещеночки никакой Та -та -та. Я не знаю, что на ютубе можно показывать Нет, короче, смотри, минус клава Просто, блядь Два подбородка нажрал, свинюшка, блин, ну это хорошо это соточка? Выпала эта же соточка? Да, это соточка. Это заскринить эту тему как-то надо, а как? А как это? Не, я сейчас поставлю на паузу, я заскриню, я через бандикам это обычно делаю. Напишите после этого, что я дед, <laughs> есть принскрин, но как-то мне так комфортней. Бля, ну, я руку, я руку себе прям ну, жестко так вжарил. Бля, ну, не, это тема, это тема, бля, у меня все, все съехало, короче. Так, вроде бы настроил. Слушай, ну, ну не, давай еще контракты, я... Честно вот признаться, скажу вам по чесноку Хочу продать нож, открыть ножевые кейсы И сделать из этого контракт Ну, чтобы ролик прям бомбезный получился Но ну блин Ну это, ну это соточка, все-таки Не, ну хорошо, вот понимаешь Тут все-таки работает, какие художества ты нарисуешь что ты, собственно говоря, и выбьешь Быстро красок, это для, это не для нас сегодня, это прям вообще какая-то не та история, которая нам интересна. Слушай, ну быстро красок засунем, что мелочиться, давай быстро красок, две пищи, кал, для нас сегодня. Фух, ну нарисуем просто орлабли. Тут не так много денег, поэтому, ну я не знаю, нарисуем типа, птицу такую с ногами, ну уже вообще уже уже хорошо, да, покуплены, честно, все. Мне больше ничего не надо. Но он сейчас так и будет выдавать. Кирпичи, золотые, бля. какие только кирпичи он выдавать сегодня нам не будет. Но главное, что все-таки оно, оно зашло. И хочется продать, сделать к контент. Ну, бля, сожрете меня с говном, что я сделал такую историю. Нет, 100 тысяч. Соточка. Соточка. Раньше стоило 80, были, Пустынная атака. Ну. Не, красавчик. Убери, бля, ну это, это... Это просто дичь. Не, просто чекай, я не знаю, сравни меня с этой историей, что ли, бля. Куда поехала? Сейчас подожди, чтобы вот ты просто понимал. Я приближу, насколько это похоже. Это мне нужно быть художником. Это, ну чекай, блин, ну оно... Это я! Пацаны, это вот микрофон, и вот, и вот руки вниз, да? Вот, типа, ну, вот. Это, это похоже, просто напиши в комменты, на скольки, насколько из 10 это тянет. На 100! Явно на 100. Жесткая тема, бля. <смех> а я черт получился. Короче, всем спасибо. Я надеюсь, ролик понравился. Никаких ссылок, ничего не будет. Ни рекламы ни в коем случае, как и обычно. Ну как, бля, я пацаны говорю. Не рекламирую, не рекомендую. Не закидывайте. Просто показываю промик. Если вдруг откроют, открывать будете, закидывать. Мама, не вовремя. Я тут 100 тысяч тут выиграл. Короче, есть промик. Все, всем спасибо. <смех> всем пока, пацаны. Это был я. До новых встреч.